Утро и с прекрасного позитивного настроем. Я каждое утро пожелаю в чатах именно позитива, благодарного движения, результатов. И это важно. Важно, чтобы мы сами, каждый себе это пожелали. И поэтому сегодня вы здесь. Тот, кто, как говорится, кто рано встает, тому Бог подает. Вот вы здесь рано со мной рядом, значит, у вас впереди ждет большой успех. Успех, который принесет вам хорошее вознаграждение – и приобретение как недвижимости, так и автомобиля. Компания наша Немиленин -Не -Не Центр сегодня просто на просторах, не просто гремит, она сегодня идет семимильными шагами по интернету. В какую соцсеть не зайди, везде реклама Немиленин. -Не -Не и она того заслуживает. Поэтому к вам небольшой призыв. Если вы еще пока размышляете, если вы еще пока настраиваетесь, как бы ни было так, что ваших партнеров, друзей, родных уведут, а это происходит на каждом шагу. Знаете, пока я проводила брифинги о недвижимости, очень многие мои как бы, потенциальные партнеры, которые были у меня в скайпе, они ушли в другие команды. Ну, знаете, так получилось, что, наверное, мы с Майей поработали на всю команду, которая есть сегодня в компании «Нимилене», потому что наши слайды, наши брифинги, наши школы пошли по всему интернету и были первыми, которые встрепенули всех, кто ищет заработок. Итак, «Нью-Миллениум-Центр». Замечательная компания с прекрасными перспективами, естественно, инвестиционно и сегодня инвестируют в строительство недвижимости по всему миру. А э, Северный Кипр – одна из стран, одна из стран, не основная, друзья. Поэтому надо понимать тонкости компании, чтобы правильно, достоверно нести информацию. Поэтому мы сегодня гордимся тем, что компания с 2011 года как международная зарегистрирована, имеет лицензию и развивала с 2011 года тему тоже в бонусной программе приобретения автомобиля. Это был Volkswagen на тот момент. Потом наши партнеры попросили компанию открыть нам тему недвижимости, компания пошла навстречу, она предлагала приобретение недвижимости в Дубае и Северный Кипр. Вот на Северном Кипре и Северный Кипр выбрали наши партнеры. Сегодня там есть офис, организованный нашими партнерами. Этим можно гордиться. Автомобильная программа где-то буквально 20-10-10-20 октября начала свою работу. То есть она не начала, она продолжила ту программу, которая когда-то была по приобретению Volkswagen. Но сегодня это «Автоплюс», то есть новая регистрация партнеров и движение к большим высоким результатам. Цель проекта – сделать новый автомобиль доступным каждому желающему, и поэтому новый автомобиль в каждой семье без автокредитов, без лизинга – это настоящее время. Конечно, все в интернете развивается с помощью «Матриц». «Матрица» – это… Схему учета денежных средств, схему продвижения партнеров. То есть, чтобы ваши партнеры не заблудились в интернете, вы их видите в своих столах, в своих матрицах. И, естественно, все матрицы во всем интернете, во всех программах и проектах одинаковы: семиместные, 15-местные, трехместные, все матрица. Мы используем семиместную матрицу. И вход в этот стол 800 долларов. Сертификат, который вы приобретаете на эту сумму позволяет вам приобретать как автомобиль, так и недвижимость. То есть в двух направлениях работает ваш сертификат. Компания нам дает, предъявляет два условия, два лично приглашенных. Как будет бонусная программа развиваться, если мы молчим, если мы никому ничего не говорим, но хотим денег? Никак. А ясно, что надо делиться информацией, потому что сегодня очень много тренингов по общению, по ведению переговоров, по коммуникативности, и это нужно изучать, чтобы быть открытым миру, открытым новым партнерам. И поэтому здесь у вас будет продвижение, если вы будете делиться информацией. Семиместный стол представляет из себя три верхних места, которые заняты, и четыре внизу, которые мы заполняем. Приходит ваш партнер слева направо. Идет движение, закрывается стол на вершине, тот, кто был на вершине, а это можете быть и вы при определенных условиях. 3200 долларов вы зарабатываете, выводите 800 долларов. Вот про это, друзья, надо помнить, что 800 долларов – это возврат, и рисков нет. Многие боятся за 800 долларов зайти и переживать, а вдруг я эти деньги не верну. Но если ты на себя не надеешься, то не заходи. Если тебе деньги нужны, ты сделаешь все для того, чтобы твой бизнес развивался, и войдешь первым, и деньги найдешь, и будешь двигаться, и будешь рассказывать людям, и, естественно, по прохождению этого стола ты получаешь 800 долларов. Все очень просто. 2400 передвигается во второй стол. Очень заманчивый второй стол, потому что он короткий. Его просто все перескакивают по этому движению быстро. На вершине 4800. Хорошая сумма, которая позволяет вам перейти в третий стол, называется почетный. Или вы 2000 долларов забираете, на 2000 покупаете э, сертификат. И за 800 идете заново в первый стол. Вы знаете, как говорится, с 11 класса в первый стол идти в первый класс идти неинтересно. Нужно двигаться дальше, развиваться и зарабатывать. Третий стол. Один в один первый стол. Здесь на выходе у вас 19 200. 4 800 реинвестов. Компания предлагает 4 800 реинвестировать всегда только в этот последний почетный стол. Поэтому многие, я знаю людей, которые за месяц заработали 4 раза по 14 400 долларов. В России российский, по российской валюте это где-то 950 тысяч рублей. Друзья, как вам такая тема 4 раза за по 950 тысяч рублей? Я считаю, это просто шикарный результат. Так вот, 4,800 компания оставляет себе и использует их в инвестициях. Вы проходите этот стол, и какое-то время эти деньги работают в компании, получаете 19,200, и опять 14,400 в руки. Конечно, из первой суммы 14,400 14 мы предлагаем вам зайти в программу по недвижимости. Вторая, третья, пятая, десятая эти суммы будут доступны вам на вывод. Поэтому вам нужно двигаться в этом направлении как можно быстрее, если вы действительно хотите денег. Ну, вот такой короткий путь. Действительно, сегодня все в восторге. Идет такой поток людей сюда. Идут через программу «Евробит», которая у нас есть. Идут через программу «Гроу» за 45 долларов. То есть используют все варианты, приглашают во все абсолютно программы, чтобы вот это движение состоялось с большой скоростью. За 800 зашли, 3200 получили. 2 400 зашли во второй стол, 4800 получили. За 4800 зашли в третий стол – 19,200 на выходе, 14 14,400 ваш бонус. Кстати, если вы не хотите, вам недвижимость не нужна, вы можете не ходить в программу по недвижимости, а просто забирать эти деньги. Хотите машину купить? Купите. Хотите ипотеку погасить? Гасите. Хотите кредиты закрыть? Закрывайте. Друзья, Но ну я не знаю, что вы делаете с этими деньгами, но они ваши. И за такой короткий промежуток времени... За неделю у нас многие выходят на эту сумму, но, видимо, их прижала, поэтому у них высокий темп. 4,800 вы будете всегда инвестировать только в третий почетный стол, ни в первый, ни во второй стол, и вы не возвращаетесь никогда. На 14,400 делайте с ними что хотите. Мы предлагаем вам сегодня активно включиться в программу «Евробит» со входом 170 долларов. Это в 4 раза меньше, чем 800 долларов. Программа состоит из двух столов – первый и второй – сам маркетинг называется цепочка данных Ask Chain. Почему цепочка? потому что первый стол состоит из двух цепочек, из вашей основной и вашего партнера. Пять мест занято благодаря подарочным компаниям компании местам. Вы за первое подарочное место 170 не платите, за второе подарочное место 170 не платите. Ваш партнер за подарочные места никогда платить не будет, но они стоят 170 долларов. И далее, друзья, только два партнера, только два друга, только два родственника, кому вы сейчас пойдете быстро внести эту информацию, и на вершине 300 долларов. Вы можете здесь закрыть три, три стола, и первые у вас 250 пойдут во второй стол, а дальше, если вы сделаете команду из 8 человек, и это можно сделать буквально за неделю, сделайте так, создайте команду из 8 человек, и у вас будет три раза по 300 в руки. Это значит, вы заработали 900 долларов только в первом столе и пожалуйста заходите в авто плюс хотите вы этого не хотите это ваше желание ваш выбор мы уважаем выбор любого человека вы можете не заходить с первого стола в программу авто плюс а пройти второй стол где вход 250 а на выходе 1000 долларов и с этой 1000 долларов вы можете зайти в программу авто плюс у вас еще 200 долларов останется, то есть 170 долларов повернули себе, риски ваши закончились, и вы спокойно работаете со своей командой. Приглашайте партнеров, ваше окружение, делитесь информацией. Кстати, у нас есть во втором столе такая интересная схема, которая позволяет несколько раз зарабатывать по 1000 долларов. Один стол дает 1000 долларов многократно. То есть, я думаю, это сумма, которая сегодня всех очень порадует. И, естественно, вы можете у нас осуществить смелые планы, финансовые вопросы, все свои решить, ипотеки, кредиты, здоровье, долгов, микрозаймов и так далее. У вас будет прекрасная команда. Та команда, в которой находитесь вы. И та команда, которую создали вы. И, естественно, у вас откроется прекрасная перспектива и денежных вознаграждений, и движения вперед, и создания себе личного бренда, и создания пиара, и раскрутки на весь интернет. Друзья, такие результаты, которые даются в нашей компании, нет нигде. Об этом нужно кричать, извините, на каждом углу, как можно сидеть и никому не говорить. Но, ну, наверное, если мы не хотим говорить, ну, значит, вселенная тоже закрыта нам. И она не даст нам возможности таких заработков. Каждый день 12 логинов, 12, 11, 13, 22, 18, 15. Каждый день компания в сеть отдает от миллиона до 2 миллионов долларов, друзья. Долларов каждый день. Это нечто. И вот здесь 29 ноября 22 логина, 3 дня назад 20 логинов. Ну, это просто фантастика, куда мы вас приглашаем. Результаты реальных людей с реальными выплатами, с реальными машинами, они у нас есть, нам есть чем гордиться. Поэтому мы будем об этом говорить бесконечно, дорогие друзья. Ну что, я призываю вас сегодня активно включиться в наш бизнес, активно двигать свою, двигать свою жизнь к успеху и стараться как можно быстрее включиться в эту программу. Не оставайтесь в последнем вагоне, успеете в него запрыгнуть, тогда успех не заставит себя долго ждать. Друзья, автосалоны вашего региона, всей нашей страны ждут вас. Поставьте себе цель за месяц машины. И если эта цель будет у вас действительно э, желанной, вы однозначно через месяц. Это получите. Просто нужно бить в одну точку. Благодарю всех за внимание. С вами была Нина Зибирова.